Комната пострадала меньше, чем остальные. Come um. У меня не получится Это просто... когда деревня была под крылом зоркого кондора но мы позволили орлу прогнать его а, не... не уверена что понимаю а, я тоже мы потеряли себя в погоне за вещами. Думали, что полные карманы монет принесут нам счастье. Но Орел и это забрал. Слышала? Они теперь и детей заставляют работать. Слышала.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 Что это? <связывая> Боже ты мой. Пожалуйста, помогите. Ты в порядке? Они идут за мной. Ты Пабло? Да. Все хорошо, меня прислал твой папа. Он ждет тебя у Эби. Беги к нему, этих я беру на себя. Спасибо. Большое спасибо. Уходи отсюда. нравится этот звук. <просить> Простите, я не знаю, что еще вы от меня хотите. Я не могу не людей на кровати. Но я думаю, есть способ их заставить. Чёрт! Да что с ним? Раньше он по десять человек в неделю приводил. Да, это все из-за твоего брака. Давайте профсоюз, давайте по-честному. то, все, Много трепас! Чртов неженка. Находки хоть того, стоили? Они на черном рынке. Верно. Там за них можно выручить почти двое больше. Генератор опять Надеюсь, сломался, починю его. Да пару. пошли вы! Чертова тупая машина! Понял, что огня разрешается. Э, Чертов генератор, почему он вечно ломается? Последнее предупреждение! Мы не будем это терпеть! Это последняя капля! Надеюсь, Назад. ты вернешься через Назад. пару минут! Лучше отпусти! Надо вернуться в деревню. Собирайтесь и возвращайтесь в деревню. Спасибо. Спасибо тебе за все. Этот нож – дешевая пластмассовая копия тех, с помощью которых приносили в жертву лам на инти Райми, праздники в честь Бога Солнца. Кроме того, иногда их применяли для трепанации черепа. Инки верили, что проделав отверстие в черепе, можно уменьшить давление в нем и таким образом вылечить человека от некоторых заболеваний. Побежал, Кейт. Надеюсь, он в порядке. Пабло рассказал, что ты сделала. Я даже не знаю, что сказать. Спасибо тебе. Не за что. Знаешь? Много лет назад, когда мой дед был еще мальчишкой, сюда приехали люди, чтобы вырубить лес вокруг деревни. Все испугались им перечить, все, кроме моего деда. 15-летний парень с пистолетом без патронов встал на пути у машин и мужчин в два раза больше него. Иногда отвага одного человека может перевесить трус из десятков. У меня остался его пистолет, тот самый. Я хочу, чтобы ты его взяла как символ храбрости и моей благодарности. Ты не хочешь отдать его Паблу? Мой мальчик хочет стать врачом, как его мама. Напомни, как тебя зовут? Лара. Теперь мне будет, что рассказать, Лара. Спасибо тебе. sea lo mejor. Мне удалось провести кое-какие исследования. И теперь мы, наверное, сможем сделать свой собственный нефтеперегонный завод. Правда, работа предстоит большая, и в одиночку я не справлюсь. Нам нужно сделать резервуар для нефти. Вместимость тысячи литров. Его можно сделать из корпуса корабля, затонувшего в реке. Кто готов поднимать корабль с дна? Нам нужно подготовить систему добычи сырой нефти. Кто хочет командовать бригадой черпальщиков? Как только мы все наладим, у нас появится возможность делать дизельное топливо, керосин и бензин. Это будет достаточно для того, чтобы летать на самолетах. А часть мы, возможно, даже сможем продать. Звучит глупо, особенно в таких обстоятельствах. Но я хочу сделать что-то особенное. Глупо? И мы все сможем. Перевести? Я подумал, может торг? А где мы возьмем? Ну, приготовим? Похоже, это генеалогическое древо Эбби. Ее семья жила в этой деревне несколько сотен лет. И, похоже, она приходится родственницей большинству жителей деревни. Не знаю, как им удается так задорно болтать, когда мы столько лишились. Сочувствую. Стой, ты не Мариэлла. Нет, я просто. Э, извини за беспокойство. У меня есть неплохой товар, если надо. Эй! Посмотри на товар. Отличный выбор. Моя лавка всегда открыта. Как жизнь? Что-нибудь приглянулось? Выгодная сделка. Отличный выбор. Приятно иметь с тобой дело. Иона, я нашла руины инков, но основание храма кажется древнее. Да, Эбби вспомнила, где она видела этот символ. Он где-то внутри храма. Супер, передай ей спасибо. Я и так слышу. Ты, главное, не сломай там ничего. Я <с слышу их зов из здесь, Голоса старых богов. Тебе просто нужно отдохнуть. Нет. Сама посмотри. Посмотри, как дыхание богов поднимается из утробы земли. Ты услышишь их вой. Не замечала. Где его дыхание? Тренити совсем сбесились. Но раз они здесь, значит, мы отстаем. По крайней мере, я напала на след. Если Минги прав, я должна добраться до Ларца Первой. Непонятно. Диалект вроде знакомый, но что-то тут не так. Непонятно. Диалект вроде знакомый, но что-то тут не так.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 Я рад видеть в городе новые лица. Здорово знать, что про наш скромный уголок еще не забыли. А еще здоровее будет, если ты заглянешь в наш магазин, да прикупишь чего-нибудь. Ищешь с кем поторговать? Ха. Снаружи храм кажется больше. Посмотри. Ишчель и Чакчель. Близнецы сходятся вместе. Что там? Лора! Что? Сказали, ничего не ломать. Я не ломаю. Я восстанавливаю оригинал. Кто-то хотел ее спрятать. Близнецы сходятся, прежде чем ступить на тропу живых. С ней что-то сделали? Как с той штукой в Мексике. Это путь к храму жизни. Иди, я буду здесь. Вдруг что-то найду. Хорошо. Иона, я нашла храм. Отлично. Черт! Тринити уже здесь, пробиваются внутрь. Я пойду за ними. Роны оказались слишком тяжелыми и резкими. Но с лодкой, думаю, проблем не будет. Хорошо, что ты тут. У нас проблема. Опять генератор. Займусь. Хочешь, чтобы мы искали под водой? Он хочет, чтобы мы искали везде. Очевидно, что мы все это время что-то упускаем. Ладно. Так нам выдадут оборудование? А, да, да. Вот. Мы не знаем, что творится. Штаб, это, Штаб это. морковая таза. Операция «Волк одиночка началась. Дроны, Дроны запущены. В ней, Они в 8 километрах ниже по течению. Сигнал четкий. Я сообщу результаты. Отбой. Надо посмотреть. Господь заключил свой завет с Ноем и пообещал, что больше не будет уничтожать этот мир. Это можно истолковать так, что Он решил, будто люди наконец-то усвоили урок. Но так ли это? Кроме того, это можно истолковать и по-другому, что Он дал инструменты уничтожения самим людям. Мы в ответе за все живые души, а они теперь одурманены и осквернены тысячи лет прошло с тех пор как мир был очищен от скверны и мы собираемся снова принести в мир чистоту мы станем архитекторами нового мира мы проложим путь в рай для всех мы положим конец этому грешному отвратительному миру Нет места. Ничего не могу взять. Лара, ты цела? Да, здесь есть база Тринити. Эй, Иона, я... О, что ты натворил? Я же сказала, не сломай ничего. А, я могу все объяснить. Лара, я с тобой позже свяжусь. Не делай глупостей. Юная Крофт более активна и менее рассудительна, чем ее отец. Она умна, но ее меньше заботит значение и история артефактов, которые она ищет. Кроме того, она более склонна к риску. У нее нет детей или других родственников, поэтому она упорно преследует свои цели, что иногда превращается чуть ли не в навязчивую идею. Порой она может показаться импульсивной или непредсказуемой, но мы полагаем, что ее энергия – ее склад характера позволяет более легко и эффективно манипулировать ею, обещая ей сложные задачи. Любые имеющиеся у нее сведения о том, что Ричард Крофт мог утаить от Тринити, станут просто бонусом. Мы настоятельно рекомендуем завербовать ее.